Года летят. Наверняка, ты скажешь, Вот и мне за тридцать. И чья же быстрая рука Листает времени страницы? Но стоит ли грустить о том, Что нашей воле Не подвластна? Пусть будет жизнь твоя, Артем, И многогранна, И прекрасна. Пусть будет все в ней, Без чего не стать счастливей Ни на йоту. Любовь родных, Друзей тепло и в удовольствие работа. Возможность мир исколесить, увидеть все его красоты. Хранимым небесами быть на резких жизни поворотах.